С вами Маки Чародей, Антон Чалей. И я решил показать вам самые эпичные комментарии под видео Ферамира. Потому что именно там находится самый центр трэша на русском ютубе. За два месяца, всего лишь за два месяца, Карл, Ферамира несколько раз убивали в прямом эфире. В него всенялся и он выживал. Его кидали в реку, и он тоже выживал. Он становился зомби, и он тоже выживал. Причем, как он говорил в своих видео, это все было очень серьезно. серьезно. Да это было настолько серьезно, что он умудрился насобирать большую сумму денег себе на лечение. На лечение мозгов, наверное. <соценно> <соценно> <соценно> Моя реакция, когда я все это увидел, была примерно такая. Что за пиздец? Я нашел уйму эпичных комментариев у него под роликами. Первый комментарий. Лайк, если я лидер, проигноришь, ты б... Если на моем канале наберется 12 косарей подписчиков, то я отрежу себе ногу. Да этот чувак просто бог маркетинга. В магазине. Купите у меня жвачку. Но мне же не нужна жвачка. Если не купите эту жвачку, то вы Если купите эту жвачку, то я А если купите 12 пачек этой жвачки, то я отрежу прямо тут себе ногу. Беру 24 пачки, режь 2. Второй комментарий. Браво, браво. Оскар ему! Третий комментарий. Что это за дерьмо? Почему оно у меня появилось в рекомендуемом видео? Так что тут в рекомендованных? Чфу! Опять одно дерьмо. Четвертый комментарий. Достало это меня уже! Не достало это тебя! Пятый комментарий. Удали канал, судак тупой, и повесься. Причем тут я? Шестой комментарий. CryptoGol.com Никто не поймет. Я вот тоже зашел и вообще нифига не понял. А чувак дело говорит. Седьмой комментарий. Шляпа каналы этих придурков. Новый тренд сезона. Фира Шляпа и Аза Шляпа. Почувствую себя придурком. Девятый комментарий. Я ржала как псих. Десятый комментарий. В него же дьявол свалился. Это неизлечимо. Какого хрена ты такой толстый, а? Одиннадцатый комментарий, он подклеим? Скорее всего под Let's клеем. он реально втыкает. Двенадцатый комментарий, они новый сезон сверхъестественного снимают. Шмар какой! Тринадцатый комментарий! Не смотрите его, ему просмотров Польше. Каждый человек, который смотрит Ферамира, дает просмотры Польши. Не надо так, не смотрите его. 14 комментарий! Что это говно делает в топе? У меня видео тоже говно, но оно не в топе. Чувак, как я тебя понимаю, у меня видео вроде не говно, но оно тоже не в топе. Пятнадцатый комментарий. Полная дичь, полная дичь. Весь канал забит дичью. Кто тебе крем для втирания дичь продал? И у нас новый очишительный товар. Крем-дичь. Втирай без последствий кому угодно. Это бизнес, 16 Шестнадцатый комментарий. Как же я хочу, чтобы на ваши головы упали 100 тысяч трансвеститов. Какого хрена трансвеститов тут еще не хватало? А все остальные комментарии подразделяются на три типа. Это постановка, два дауна, лайки. Если любишь свою маму. И мое слово напоследок. Держись там, Ферамир, не умирай.